Эти не вспоминай меня. Вот ударит! Воду дали! Воду, дали! Воду дали! <свист> <свист> <свист> петрушка, иди сюда! Так ты чего охуел? Ты, петрушка! Отпусти меня! <свист> петрушка, Петрушка, Петрушка! петрушка. Филипп Вы не представляете, как я на Так, ты чё мне охуела? Ты в кем здесь извиняешь? Ты чё, реально охуевшая, Аманда? Ты так про желтухой я уже сам не понимаю, заразна это или нет. Раньше была голубая только а теперь стала кикимора! У ⁇ блоки нахуй дома! А у тебя вообще хуй Заебали, блять, Я хочу, со скотом лока заебать, чтобы Я хочу, а уехать, спаси мне помочь! Я уже занималась это слушать, да. Везде срач, за тебя, сука. Я отдал тебе лучшие годы в своей жизни. А с Артемом серьезные разборки. Мы выясняем, кто больше чувырла. Я говорю, что Артем, ты чуверла. Это ты, чувырла! Это ты чувырла! Это ты, чуверла! Это ты, чувырла, вообще-то! Это ты, чувырла! Это ты про меня сказал, что я чувырла! Ты чувырла! Ты чувырла! Ты че вырла! Ты че вырла! Ты че вырла! Ты вырла! Ты че вырла! Ты Погодка хорошая. Правда, ноги скоро ампутируют от холода. Илья, у тебя кучу уплываю! А-а-а-а! а а Держись, мои хорошие, идите к мамочке. Ну что, привет, подружки, как дела? Рассказывайте. Алло, мам, давайте я попозже перезвоню, немного занято. <с��> И так будет с каждым, Анжелика Джоли в действии. Я умываю ноги. Пока. 5, 4, 5. Всем привет, меня зовут Марина. Это мое Всем привет! Меня зовут Марина. Я Как меня зовут? Да. Меня зовут Марина. Это мое имя. Как меня зовут? Как? Мама ты такая? Я Марина. Я Марина. Я. Марина. Юша... Я, я, я Марина. Я... Марина. Я... Марина... Я Марина, блядь. Марина. Ёга-н-рот, не знаю здесь, своё, вырутили. Меня даже здесь зовут, Марина. Меня даже тут зовут, Марина. Меня даже здесь Марина зовут. Здесь тоже, Марина. М Марина, камера, ты, ты, Марина, ты дура? Ты что снимаешь? Марина, ты извращенка. Я, я, я, камера, отключила. о о э Марина, быстрей.